Всем привет! С вами снова я, Дионисий. Спасибо вам за активное участие в комментариях. Именно благодаря вам мы определили оптимальную длительность выпусков и время выхода этих выпусков – 15-20 минут раз в две недели. Но я напоминаю, что проекты «Ветер. Город» позиционируются абсолютно открытыми, прозрачными. И именно поэтому я здесь, и именно поэтому я все это проверяю. Друзья, у меня для вас вопрос. Что вам было бы интереснее всего посмотреть, может быть детальней разобрать макетную мастерскую, или же а, показать вам, как ребята выбирают материалы для создания макетов, может быть побольше интервью с командой. В общем, пишите все, что вам интересно, я покажу в следующих выпусках. Ну, а в этом выпуске мы отправились вместе с командой проекта в Москву. Ну что ж, привет Москва! Мы находимся сейчас в главном технопарке Сколково, в Атриуме. Как видим, здесь различные капсулы. В капсулах находятся стартапы и также некоторые услуги, где можно попить кофе, покушать. У третьего ядра у нас стоит макет нашей башни с монитором с трансляциями. Сейчас мы туда пройдем, я вам покажу и также покажем монитор, на котором можно ознакомиться со всей территорией Сколково. Вот самые интересные стартапы, они находятся здесь в капсулах. Также хотим, чтобы у нас была здесь в капсула, в которой будут наши сотрудники и будет капсула ветра. Ну и вот, кстати, здесь размещен наш макет проекта «Ветер». Это башня. Она может быть высотой как 300 метров, так и 1000 метров высотой. Представлено очень концептуально, здесь нет аэродинамических щитов. Также здесь у нас трансляции. Можем наблюдать прямо сейчас, как вращается прототип в Новосибирске на Депутатской 1. Смотрите, как светится, сейчас неплохой ветер там. Это реальный прототип с генератором внутри. Он сейчас стоит полностью от ветра. Макет в Афимоле проекта «Город», который мы уже с вами видели. И офис на Депутатской 1. Здесь как раз таки у нас макетная мастерская, колл-центр. В дальнейшем также появится трансляция прототипа в городе Владивосток. И все больше и больше трансляций, которые вы можете Наблюдать на сайте Динистяглин Макс, привет! Здравствуйте. С приезда. Я очень рад, что ты у нас. А, пойдемте сейчас я вам покажу третий этаж, там, где будет, собственно, планируется стоять наше удивительное архитектурное сооружение с проектом Ветер. Идем. Мы собственно находимся в архитектурном бюро Васадова. Сейчас собственно ждем Андрея на встрече. Вот, и к нам сегодня заезжает партнер Дениса Тяглина Патрик из Исконд. Вот, будем обсуждать концепцию нового города, наших друзей в Африке. Вот, агентство стратегических инициатив содействует в продвижении этой технологии и дает возможность разместить макет на веранде сдать с видом на белый дом. Так, ребят, вам нужно зарегистрироваться здесь на Лидер-1. Всем! система регистрации спишет с карточки кажется, 100 тысяч mm -hmm. тут планируем разместиться на этой вот. сейчас пока идет борьба за угол либо за левую либо за правую скорее всего будет какая-то золотая середина чтобы это никому не мешало потому что здесь какие-то есть рабочие моменты вот, собственно вот вид public buildings, uh, education, hospital, medicine, uh, transport, airports, interior spaces, public areas, so uh, all the... Mm -hmm. Уже вечером мы только привезли прототип в точку кипения. Здесь а, с видом на Белый дом установим прототип и здесь мы... Отлично работает, сейчас вы сами убедитесь в этом. И что, Макс, вот это сейчас мы должны потащить, да, вот это вот? Я не буду А че, я буду что ли? Я не буду Мы находимся в Афимол Сити. Это большой торговый центр. Здесь у нас расположен макет-город. Я приглашаю всех посетить данный макет. Он наверняка вам покажется очень интересным и познавательным. Макет находится по адресу Кресненская набережная 2 первый этаж Афимола в самом центре. Здания, которые смогут сами себя обеспечивать электрической энергией пусть поднимут руки те девелоперы которые скажут давай мы первый объект этот воплотим жизнь договорились Все, <свеч> много сведений <свеч> Есть такая традиция, если была встреча, а нет протокола, то встречи не было. Вот благодаря... Да, Алексей Шуста сегодня организовал делу 2.0. Встретились такие уникальные люди, уже даже договорились о том, что каждый будет своим делом профессионально заниматься. Вы долетите до своих баз, и мы сделаем общий зум, потому что э, идеальное место для такого эксперимента, для, конечно, сеть у вас здесь в Сочи. Да, и, э, вот мы попробуем интегрировать, собственно говоря, в башню в Сочи э, все технологии, которые у вас наработаны с возможностью с этим возможными комбинациями mm -hmm. и попробуем представить на этом уже проект не просто там а где-то а конкретно же где мы его будем делать да, да. завтра так? завтра Он у нас будет 100. зум э, и уже все э, распишем дорожную карту припомните да. вот так вот так работает профессионал то есть после конференции мы не разошлись а встретились договорились обсудили и практически э, пожарить друг другу брат да.